давай немного теории давай. самый главный основной тормоз это передний угу. вот этот, блять, ты его рефлекс хватания должен быть Пиздец. четверть секунды, все, ехало, ехало, и все угу. ручка газа, соответственно крутишь он <звы> <звы> <звы> так, здесь тебе только -то сцепление нужно Врачак нажал, сцепление выжилось. Человек отжал, сцепление взялось То есть я когда еду, я его всегда должна прижимать? Нет, дорога отпущенная Когда его прижимаешь, двигатель подцепляет Раскидаль поджалую машину, также ручку здесь Я и не очень и то не меня с Ну, в общем, когда оно отпущено, двигатель колеса будет То есть, когда ты останавливаешься, ты должна двигатель отцепить И тормоз нажать Ну, и тормоз по необходимости чтобы если притормозить надо, то есть сцепление не обязательно надо отжимать то есть просто притормозить двигатель сам будет это только когда надо уже за всем ворота двигателя то есть, двигатель рано, то есть уже останавливаешься, тогда надо двигатель его на вот, просто момент такой, что иногда как бы вилочка, она в дырку все попадает mm -hmm. если как бы если стоит неправильно то есть она не в дырочке попала у тебя передача не включится а просто, короче, не короче если передача не переключается на ходу она у тебя переключится mm -hmm. а если ты остановилась на верхней здесь, здесь нет такого понятия как нейтраль то есть всегда какая-то скорость mm -hmm. если ты остановилась на верхней скорости да и будешь начнешь вниз пережимать первый раз у тебя скорее всего получится а второй раз у тебя уже вот эта вилочка уже откнется неправильно mm -hmm. а что делаешь, тогда немножко цепление откручиваешь Чуть-чуть спускаешь, да? Двигатель за первичный вал цепляется и чуть-чуть его проворачивает. Потом сцепление опять на место, и тогда у тебя же передача перещелкнется. Там с ВНП, да? Там совсем дыркать дыр дыр нельзя. Там буквально как иголочка ходит я вижу. Вот здесь просто газ отпустишь, он тебя остановит постепенно Ну давай, чуть-чуть вот газку давай И чуть-чуть потихонечку <связывая> Вот я тебе даже покажу отпускаешь прежде чем полностью отпустить ты должна хотя бы метр поехать ты да, то то чуть-чуть отпускаешь видишь сразу тяга да. появляется вот можете так слегка ногами подтолкнуть я так и буду ехать. вот и когда уже поехала полностью уже отпускаешь нету так, давай еще раз попробуй разогнаться, остановиться, тронуться сцепление зажимаешь вот, стартер ну все, давай работай, трогай ее ну, там не обязательно 4000 тысячи там и ладно. А главное слишком сильно его я нет. Просто, да, не ну то не если ты резко отпустишь, то дергай. Резко не отпускай. А, да, да. вот, сильно слишком не крути, она вредная для ступень. Да, чуть-чуть вот. И сейчас не уже не может отпускать, а это весь просто вот. А если говорить, прежде чем отпустить должна проехать хотя бы это Вот метр проехал, а после этого уже можно отпускать. Ты сразу как-то, ну, господаёшься, пытайся иметь четырёх тысячу удержать И сразу сцепление отбирается, а от пальца, да, сразу на двигатель нагрузка пойдет, у него оборуды падать начнут и, там, не, не обязательно там это... Ну чё-ничё, ничего, ничего, давай первым делом выключаешь зажигание вот ключик повернулась нет течет все равно будет ну баланс потеряла центр тяжести почему едешь не падаешь потому что у тебя центр тяжести точно вот на линии колес и поворот намотай как осуществляется берешь да, то есть вот ты едешь, ты берешь колесо, поворачиваешь, да, вот ты продолжаешь ехать прямо, а колесо оказывается сбоку, и ты начинаешь по-настоящему падать в поворот. Вот на мотоциклах именно, чтобы повернуть налево, ты, тебе нужно повернуть направо, колеса убрать, ты колеса убираешь направо, и начинаешь падать влево левую угу. так я тебе говорю, ты вот, вот, вот смотри, ты повернула, да, ты, ты, ты сама едешь прямо, и сколько ты весишь там где. Тебя килограмм да и весь мотоцикл так весит, 100 килограмм это все едет прямо Но ты когда едешь прямо раз колеса повернула да mm -hmm. видишь да что получилось и он у тебя в поворот ввалился это как раз ну, то что ну, называют народ над рулением. ну на самом деле это все как бы на больших скоростях ты даже руль не, кру... не крутишь ты слегка давишь на ручку потому что там колесо оно же гироскоп а там хэн руль повернешь и вот именно просто чуть-чуть давишь и все mm -hmm. давай Давай, ты там по поедешь 10 метров, остановись, снова тронься. Я не хочу. Работай да. Ну что, ничего страшного, сцепление да. Сцепление, ты что, двигатель с колесами сидим, как я у тебя? Отмена, ну все, я... включено ну. А не Так сцепление, ты что? А, есть, как тебя двигатель-то не провернет ну, ну еще Надо подождать, что двигатель Тебя видно? <свист> <свист> ну давай, да? Тебя да, автоматизм раз тронулась, раз, это... срывать mm. опасно а вообще ну. ну просто я тебе говорю, если как бы а вот сейчас выключи Классный? да, включи, поверни а ооо вот, ты видишь, ты бросил, а двигатель еще примерно да, я че ты я, я пришлю, но он не становится разгон, торможение <сосы> ты учти, что как бы, так-то если колесо сорвало, еще куда не шло вот а не но если ты где-то в повороте передним тормозом mm. сорвешь то там ну, десятая доля секунды прежде чем она у тебя ну, а я думала, вылетит, просто. просто вылетит в сторону Но. и все ну вот. так раз. так если, если слышишь что колесо с рвалом мгновенно в сторону Вот все когда это было Вот, вот да, отпускаю да. да. потому что все потому что не дай бог он у тебя когда в сторону поскользит сразу вот, дрохнешься вот ну вот на таких песчаных почвах на грязюке всякой там, ну, где вот сцепление слабенькое, там обычно с двух колес снимается нагрузка. То есть еще задний тормоз. Задний тормоз, вон там, там педаль. Mm. Вот. Ну, вот. Знаешь, я раз А вот где асфальт, там только, только передний тормоз задний не нужен. Потому что мотай при торможении вся нагрузка уходит на переднее лесо. Задний вообще может подняться Она только подняла. цель. <серкнуть> Нет, есть, если, если голы, там все равно едешь медленно, и там одними колесами цепляешься. С паршивой овцы хоть шестиклок. Давай сейчас первая скорость вот так же. И это, а за... ну не, не суть, сейчас стоит. Ладно. Вот. Разгон до тысяч 8000, ну просто разогнаться, Да, потом притормозить. Прит... Прит... Ну, ну и поезди еще. Ну вот попробуй, когда едешь, вот, чуть-чуть двигатель покрутить. Хорошо. Вот. Хорошо. И не хватает сцепления попритормаживать. Ну то есть да. разгон быстрее и медленно. Да. Ну, давай, там, разгон, торможение еще кружочек, потом со скоростями переграемся. Ну, теперь это, собственно, скорости. Теп теперь. Когда вот поехал, да, так уже разогналась где-нибудь до пятерки, делаешь что? Берешь ногой вот эту штуку, поддеваешь и вверх так раз. Чуть -чуть. Оп, и Пятер. Пятер. Пятер. Да. то И Но ну, при этом, при переключении, нужно сцепление нажать. То есть отцепляешь двигатель, Понятно, да. перетыкаешь скорость. Соответственно, один раз вверх, на одну скорость выше. Да, то есть при тех же оборотах двигателя скорость будет выше Скорость вот здесь показывается ладно, не... давай Ничего страшного, первая-вторая скорость Ну, ты поеду просто по попробуй и все Я просто себя получаю я тут поделаю и меня, короче, страшно не, Нет, а там наоборот, потому что, как бы передача уменьшается и двигатель тяжелее Я правильно поняла, что на второй скорости не практично тормозить, да? Трудно вначале, в первую скорость? Нет, все равно там просто когда у двигателя обороты слишком сильно падают, надо его спить, чтобы не заглох. А да? да? Вот так просто чепок и все на ходу получится. А Я двигатель не включен. Нет. Там как раз эти вилочки выперлись и не утыкаются. Да, а да. Ну ты когда сцепление же ну ты там не ездишь, а саджат в сцеплении. Он же не а, тр... Он не тормозит, он просто по инерции катится. А, так точно, да? У тебя там, переключение в Турции там не сто лет занимает. Да, ну... ну, первый раз тут ну, набрала скорость немножко, это все равно сразу же не остановится. А почему ну, экономия, да? Что? скорость, скорость да. Нет, ну на первый ты все, как бы, курс там 10 км в час разгонишь, и все. Потом чем скорость выше, тем двигатель слабее начинает тянуть, но до большей скорости может разогнать. Mm -hmm. Давай, может там первая, вторая, третья, разгон, торможение, все, пятих штук. Ну трогаться, естественно, всегда на первой. Mm -hmm. Ну не знаю. Mm -hmm. Давай попробуй. Сейчас двигатель заводишь. Mm -hmm. То есть вот, ну как бы вниз не идет, да? Первая. Так, вот вверх идем, вот раз, вторую да откнули. Сейчас, да? да. сейчас третья, сейчас четвертая, сейчас третья. Видишь, не идет вниз. Когда чуть-чуть раз повернули, ну пошло. Вторая, да? Вот опять не идет. Чуть повернули, ну пошло. Все, первая, первая, она что, убирается вниз, не идет. Ну тебе выше третий сейчас, что здесь на площадке? Третья до 80 км в час хватает Это уже даже для города достаточно Ты выше третий тебе здесь дурацкого заглохшего двигателя на остановке то в принципе все едет умеешь не не нет должно остановиться <реклама> ну, либо гермак снять либо громкий звук и это должна остановиться как отцепив двигатель и потом выключить его Ну так естественно, если двигатель, ты, ты бы еще в двигатель что-нибудь засунул, он бы тоже заблокировался. Да, да, да. Ну как бы особого вреда движку нету, но пользы тоже особо да, да. а, нету. Вот вторая стояла. Трогаться с первой надо. А ты сделал, да? Ну сейчас переключил. Все. Проверять надо? Да, да и Трогаться будешь? Ты сильно не крути, до 4000 достаточно Я стараюсь кути, получается давай И вот, кстати, вот то, что, если он тебя такой дергает, это слишком быстро отпускаешь, плавнее надо Ладно, знаете, ты Ну, ты, значит, не, не доказываешь Ну, когда переключила, тоже плавненько отпускаешь Вот видишь, да? Оно как бы большей частью ход такой свободный, и вот где-то вот есть такой вот буквально там сантиметр, который вот и именно его и надо плавно пойти. Ну что можно? Сказать? Мотай штука тонкая. Я тебе говорю, прежде чем полностью бросить, ты должна метр проехать. Ну вот так и разгоняйся. должна его спустить, чтобы тяга появилась, на этой тяге разогнаться и потом уже до конца отпустим. Давайте хоть в другую сторону круги понарезай. Ну вот оборотов на движке нету, значит заглох. Ну да, так должно было выключить двигатель Тут не обязательно кругами ездить Главное, ни в кого не воткнуться Ни в кого не воткнуться? Да почему они тут ездят 5 км в час? Ну еще не разогналась? Он на второй тем более трогал. Естественно, второй тронуться тяжело. Вот. Обратно, не ну там нейтраль была. А, Но ну, не, не, не включилась скорость. Первую, первую скорость вышел ты. Она а первую должна быть? Да? Да, да. Угу. Ну, да. Там когда вот именно скорость переключаешь, потому что там вот эти вилочки ходят, да? Она бывает из одной шестеренки вылезет, а в другую не влезет. Да. И между шестеренок застывает. Тогда надо начинать там, вот так вот. Надо вот сцепление выжить и до, до конца до переключить. Да. Вот, работай как на светофоре старт стоп попробуй там на третьей скорости остановиться и восстановить да. состояние до первой скорости отщелкать как я тебе показывал чуть-чуть сцепление чтобы вот, на светофоре остановилось на третьей скорости и надо дощелкаться до первой чтобы тронуться Щелкай вниз. Вниз просто, да? Ну. Прищёлкнулось? Ещё раз щелкай, Видишь, второй раз не лезет, да? Вот. Внизу, да? Ну все, да. Попробуй прямо сейчас опять на третью, наверх. Как, тут сразу же? Ну да? Ну? Упро... Ну, да что Просто прищёлкались. Вот видишь, ну еще раз. Не лезет же. Вот. сейчас, видишь, хорошо вот да, так прошло. И теперь снова вниз. Ну, что-то что самое упражнение. Видишь, не лезет, да? Не лезет. Не лезет. Нейтралка попала. Вот. Слышишь, вот это хороший щелчок был. Хороший щелчок, это оно как раз попало. Тут между первой и второй еще нейтралка есть. Между первой и второй обычно она только для резких случаев используется. Ну или вот так вот промахнешься. Ну, впечатлений много. Ну вот, в принципе, едет, научилась. Окей. Okay.